Uh oh. Huh? Yay! Yes. Oh Я уже старенький, реакции уже нет. Ну прям Раску старенький, лашка. блядь. тридцать лет, 38 восемь. человека. Yeah, what's up? Вот ты дом что делаешь? Да Транспорт ждет. Отметьте посадочную зону. Afterwards, we're saying No God! ПЛИЗ НОГОД! Сportсмен хороший, а на сере, ай ай Да Та не не не не Илюха, землю Авиаудар противника! В укрытие! Враг начал кластерную бомбардировку. В укрытие! Точки эвакуации отмечены. Транспорт ждет. Не уйдешь гад на крыше, блядь! блять сука, это... сука. попагаю да над вами да пиздец я вот да, Сука, танцы, блядь, чтобы было... где вы, ребята, а, баный Должен оставаться хотя бы Я один человек. Знаю. Где он? Да, он меня убил. А, Иди, подлечись! превратился в зомби. зомби. Да, Я, зомби. Я минусанул. Я, Противник высаживается в районе операции. Да так и знаешь, что это задумал? Не прыгал в этот момент, когда я прыгал на него. новую безопасную зону. Ваш союзник превратился в зону. Прыгай с крыши, прыгай с крыши, я прыгаю. Так. На тебя Я Я здесь. Готовься к выходу. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. воу воу Да, сука! Сильник! Останки убитых, чтобы снова стать человеком. Что в хуй знает, бать? Я иду. Ваша главная задача убить их всех. Учтите, для зон сейчас безвреден. Над... Над нами вражеский попола Да блять, откуда желаться? Сковородочка. Скидывайте весь лут, он умер. Да? А? да броню убил. Главное броню выкинь. Сейчас скидываете. Сейчас проверим, чем пленник лучше. Ха-ха, в тот раз я от тебя и серого я тоже на сегодня выцепил бутанец вот на фул да, я нихуя не бустался пошел пипичку не ну типа если ты не вытонешься то у тебя меньше шансов ой блять иди пизду <ц pus fat> <служен> пошел, все готов? No, пизду черт, <бабушевка> я пойду в зону Ага. Умер. На! Ой! Сука! Я ж попал! Сколько я оставил до хера?